Однажды царь, в смысле лев, послал Топтыгина первого на воеводство. Перед Топтыгином была поставлена задача усмирять внутренних супостатов. Просыпается Топтыгин утром с похмелья, а тут кто-то прыгает бездельным обычаем. Разбираться не стал, кто тут прыгает. Загреб в охапку и съел. Ворона про этот случай хорошо сказала. «От так скотина! Добрые люди крылопролитив ждали!» А он Чишка съел. Не знаю, кто глубже Салтыкова-Щедрина проник в систему взаимоотношений народа нашего с начальством. Не удается пока русской жизни опередить русскую литературу. Кровопролитие в день послания Путина ждали в двух местах. Собственно, в послании и вечером на улице наших городов и сел. Спасибо. Прошу вас. Благодарю. А Путин-то был сама весенняя милота. В послании одарил всех деньгами, газом и прочими приятными ништячками. А ситуацию в стране расписал, что твоя хохолома. Тут розанчики, тут яблочки райские, а вот тут золото самоварное. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Не иначе к вечеру не сдержится. Отцепель отменит и даст бой супостату внутреннему, который завел, цитата из Путина и Плюшкина, при неприличной обычаи выходить на улицу и выражать какое-то странное неудовольствие и царем, и воеводами, и даже яблочки райские, ему невкусные. Капризный народ попался навеки нам посланному Владимиру Владимировичу. Прямо скажем, так себе народится. Размножается неохотно. А есть пить при этом каждый день норовит шлемец и бухтит. То образование ему подает, то пенсии, то свободы какие-то и права какого-то человека. Но есть тут вот у одного человека права. Куда вам больше-то? Вам что, двоих царей надо? Но нет, двоих Россия не прокормит. Так, это вы прослушали краткий обзор утренней президентской милоты. А вечером на некоторые места и земельные участки и вовсе с не зашла благодать. Путин, Путин Кое-где даже никого и вовсе не побили. Ну там в Питере традиционно электрошокерами поработали и головой все до покидали. Ну так понимать же надо, это ж Родина царя и вся царская конюшни. В Питере каждый силовик стремится к светлому образу и примеру, и внутреннего супостата различит в любом чижике. <связывая> И это первая, приинтереснейшая примета новых апрельских выступлений. Не было команды вгрызаться в горло, бить тетушек и девочек ногой в живот, ломать ноги и налетать шакали с ворой. Один дедушка в Москве так вообще распоясался, что в Телеграме ставки делали. Когда его заметут? Через минуту, через пять минут? Смотрите, а он уже полчаса держится. Путин убийца! ий путин и дальше продержался а потом растворился а там было где растворяться посмотрите и это кстати вторая примета ну никто уже не скажет что это митинги школоты Выходили люди взрослые и очень взрослые, а еще были фрики. По крайней мере, в Москве. Давно их не было видно на политических митингах. Ну что это? Возвращение к карнавальности 2012 -го года в безнадежной, в общем, ситуации? Ну, наверное. А третья примета, в общем, тоже про переодевание и мимикрию. На митингах появились новые персонажи, хотя нет, они были всегда, но ну, так массово, первый раз. Что это у нас так ловко сливается с местностью. Хмель ⁇ ны и гуаны оборотни. идут с тобой вроде плечом к плечу, а потом хоп, нападают в стаи. В каких-то местах было ощущение, что оборотней уже больше, чем людей. А ведь это наши соседи, чьи-то родственники или знакомые с российским паспортом в широких штанинах. Хорошо, конечно, что царь обошелся на этот раз без кровопролитев. И Топтыгинам приказа не было чижиков гонять. Да и зачем, когда есть такие... Эффективно, недорогие, такие полезные и умелые оборотни. Вон сколько их развели. Уже на каждого чижика по три штуки. Но когда-нибудь оборотни решат, что чижики – это мелко. Вот Топтыгин – это добыча и сытный обед. И ничто так не украшает родной дом, как хорошо выделанная шкура зрелого льва. Подписывайтесь на наш канал.